Сейчас цифры, как она все делает?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 Посмотрим. Посмотрим. Посмотрим. Посмотрим. Открывается. Вот правильно под мостом идет. <сорганизация> Сейчас ты не стопишь, не уходи. Ну как тут у тебя, что что ты... Нет, может, но влюбленный ладно, он роли не играет. Сейчас у нас Сейчас у нас есть... <смех> Девушка. Девушка. Ну, это ну, вот, и... чего? Всё, дойди до А вы, а вы стоите на кобурочек у <смех> У меня сцена давай, что-то не заходят Подписывайся, сколько метров. Подписывайся, сколько метров.